Сказок с ветром по пути тысяча. жизни запитак Не сбиться тверже шаг Лишь первый раз не так А на холсте очаг Сбит на кости кулак Ни нукой ни запрят Не пригодится знак Не хочу подсказать. кое-как Кому-то фильтр ушла Два кофе натощак Щипал бородку мак Проблемы на чердак. Там для зива коншлаг Мне нужен знак Проснулся кое-как На день придуман враг Проблемы натощак, не сбиться твердый шаг. Фас поджимок собак, пемза хвостом очаг. Не нукал, но запряг. Знак?